Издательство 1С Паблишинг представляет Дэм Михайлов Господство клана Неспящих Книга восьмая Часть третья Приключения и злоключения глава 18 суша во имя клана нет уж личные интересы и страсти превыше всего входим красиво и с нарочитой линцой звонкий приказ баронессы заставил еще сильнее напрячься команду входим красиво тут не могу не согласиться Флагман первым подходил к обещанному раю обетованному. Кому еще, как не ему, должна была достаться эта честь? Каменная громада, окутанная сотнями парусов и десятками флагов, медленно и неуклонно приближалась. Все это наверняка фиксируется многочисленными журналистами. Что ж, Бронесса дала им возможность увидеть флагман флота неспящих во всей его грозной красе. И помимо тяжеловесной красоты флагмана, ставшего широко известным после десятков боев, весь мир видел. Неспящие не рвутся на сушу, подобно сухопутным крысам, страдающим морской болезнью. О нет. Неспящие подходят к месту будущего отдыха не спеша и спокойно. Они не торопятся. Им особо и не требуется этот забавный клочок суши. Огромный флот в полном порядке. Моряки здоровы и бодры духом, попутные ветра и удача не отвернулись. К чему вообще эта вынужденная стоянка? Такой вот главный посыл, переданный друзьям и врагам. Неспящие могли и дальше продолжать идти полным ходом в неизведанное. Неспящие все так же сильны и решительны, а их корабли в полном порядке. И в запасах никакого недостатка не наблюдается. «Стратегия и тактика. Хитрость и политика». Черная Барнесса в своем репертуаре. Я же предпочел смотреть на почти вплотную приблизившуюся сушу. Размах. Глобальность, замысла и тщательное отношение даже к мельчайшим деталям были видны сразу. Это не наспех, построенный шалаш, должны принудительным образом дать отдых тысячам, вымотанных тяготами похода морякам. Тут отчетливо видна кропотливость и добросовестность в исполнении. С высоты командного мостика флагмана «Черная королева» и благодаря огромным магическим экранам, показывающим окрестность, я смог в числе первых увидеть новую локацию. Кольцо мира вызывало уважение и восхищение. Камень. Старый, добрый, надежный камень светло-серого цвета с частыми разноцветными вкраплениями. Он несказанно радовал уставшие от морской синевых глаза. Тут имелись небольшие скалы, поднимающиеся на десяток другой метров вверх, были возвышенности и поменьше. С некоторых сбегали широкие прозрачные ручьи, чьи русла прочерчивали замысловатую путаницу голубых линий поверх серого листа. Там и сям растущие гигантские деревья давали обильную тень. При одном взгляде на них хотелось тотчас покинуть корабль, улечься под мягко шлестящие кроны одного из древесных великанов и предаться долгому, безмятяжному отдыху. Да-да, именно такое желание появилось у меня. Появилось само собой. Просто улечься на спину, уставиться вверх, лениво наблюдая, как солнечные зайчики прыгают с одного листа на другой, играя в бесконечную чехарду. Имелись и цветочные поля. Куда ж без них. Десятки красочных лоскутов цветочных полей разбросаны там и сям на камне. Повсюду можно увидеть широкие деревянные и каменные скамейки с высокими спинками, стоящие в самых неожиданных местах. Имеются камни и пни, словно бы случайно выстроенные небольшими группами. Разжечь костерок, откупорить вино, усесться на эти природные кресла, взять в руки гитару, да начать напевать незамысловатую старую песню. Одним словом, разглядывать кольцо мира можно было до бесконечности. Оно полностью соответствовало иллюстрации на рекламном листке. Гигантская каменная площадка круглой формы, окруженная еще большим по размеру разорванным широким кольцом. В один из разрывов внешнего кольца сейчас и входила Черная Королева, презрительно разбивая мелкие волны тупым рылом. Над палубами носились весело щебечущие птицы с ярким тропическим оперением. Они роняли вниз сорванные цветочные лепестки, образовывали кружащие хороводы. С центрального круглого куска суши нам махали сотни рук. В воздух взлетали пышные венки и цветочные букеты. Толпа смуглокожих и довольно невысоких... туземцев? Дикарей? Выглядят вполне цивилизованно, улыбчивы, нет никакого оружия. Вот и местные. Мнится мне, что именно они составят нам компанию в следующие двое с лишним суток, а также именно с ними кланы станут вести все торговые и прочие дела. Поэтому на приветливые улыбки лучше особо не вестись. Это хищный оскал капиталистов, завидевших дешевую и столь редкую здесь рабочую силу. Так фермер улыбается при виде только что купленной лошади. «Ну, сейчас я тебя припашу по полной программе». Следом за флагманом, в проход один за другим начали заходить десятки кораблей. То же самое творилось прямо под нашим днищем вода прозрачная. Отчетливо видно, как среди ярких водорослевых лесов величаво скользят гигантские динозавры. На их сброе висят хилоты, там же закреплены орудия и множество ящиков. Подводный флот подходит к месту стоянки, и лишь субординация не дает им обогнать медлительный флагман. Сегодня у нас веселье, произнесла черная баронесса, и ее слова разлетелись по каждому кораблю армады, будь он надводным или подводным, идущим рядом или на пару миль позади. Все будут отдыхать. Но некоторых я попрошу остаться: плотников, оружейников, дрессировщиков, алхимиков, кузнецов всех из оранжевого списка. Думаю, сами понимаете, на кораблях уйма незавершенных дел. Остались пробоины, разбиты военные машины, ранены звери, недостает запасов алхимии и наконечников для стрел и арбалетных болтов. Поэтому два часа на отдых. А затем еще два часа работы. Не спящих всегда отличали такие качества, как упорность и трудолюбие. Проявим эти наши качества и сейчас. Слитный вздох разочарования и обреченности несколько подпортил праздничную обстановку. Баронесса выдержала паузу, Спокойно улыбнулась. А когда Клест подал знак, что магическая трансляция завершена, глава Неспов резко повернулась ко мне. «Рос». «Что?» — поразился я внезапности атаки. «Какого лешего ты свое чело воротишь?» «В смысле? Что за наезд? Я стоял и молчал, ничего не воротил». «Стоял и молчал? С этим не спорю. Вот только едва я сказала, но некоторых я попрошу остаться». Как ты сразу личика свою отвернул в сторону. И что? Остальные-то видят твою жестикуляцию бравосточелюстную. Трансляция идет. А с тебя, между прочим, многие пример берут. Да ладно. С меня? Кто? Тебе поименно перечислить. Само собой с тебя многие берут пример. Ты великий навигатор. Да еще и до этого успел отличиться во множестве приключений. И в паре песен тебя воспели. Одна из них завистливо-ругательная, но вторая вполне ничего. Про тебя давно уже говорят больше, чем про Аллова Барса и про злобу. А они настоящие легенды прошлых времен, блин. Уф, короче, независимый ты наш. Как человека прошу, если попал в кадр, будь добр, стой спокойно. И каждому моему слову с готовностью улыбайся, прошу тебя. Не отворачивайся тоской личика при таких словах, как надо, нужно, придется, необходимо и так далее, хорошо? хорошо кивнул я несколько ошалелый про меня больше чем про алого барса говорят хм. не радуйся сильно фыркнула баронесса у барса просто черная полоса жирная такая ладно черная баронесса дала знак к лесту и трансляция возобновилась швартуемся черти полосатые готовимся к сходу на берег каракатицы сушеные ведем себя прилично Девушек не задираем, мальчиков насильно не обнимаем. Это я женскому составу говорю. Парни у нас приличные. Всем отдыхать громко и с душой. Отдых! Да! От дружного Рева приветственную делегацию аж покачнуло. Но они быстро помнились, вновь засияли белозубые улыбки, с утроенной силой в небо взлетели рассыпающиеся цветочные букеты. Парочка туземцев схватились за увесистые палки и сражем принялись выколачивать пыль из больших барабанов. Неплохой ритм. Сегодня вечером нас ждет большое веселье.